Привет, дорогие друзья! С вами снова хищные машины. Третья часть. И я вам сейчас покажу такую классную штуку. Ну, если честно, у меня первый раз такое. В принципе, смотрите видео. В самом видео я вам акцентирую внимание, на что обратить. И вы, в принципе, ну, и сами все поймете. Ну, а пока едем. Кастыля я практически уже прокачал. Там, по-моему, осталась одна улучшалка всего. То есть он уже у меня практически на максималках. Я свое слово чуть-чуть, чуть-чуть <смех>, не выдержал по времени, но все-таки сдержал, я его прокачал полностью. Теперь я уже на нем гоняю на максималках. Но, а, кстати, вот у меня новая стратегия по поводу вот этих военных вертолетов. Я не помню, в предыдущих видео говорил или не говорил. А, когда я встречал военный вертолет, я сейчас просто задерживаюсь на одном месте и стараюсь на огонь не налетать. В принципе, ребят, вы и сами знаете, что происходит, если наехать на этот огонь. А если еще у тебя затормозит какой-нибудь танк или БТР на этом огне, ну, это просто пиши пропало, все, жизни испаряются. И, ну, я не знаю, тебе конец, грубо говоря. В общем, я допустил очень грубую ошибку за последнее время. И понял ее практически, практически, вот только-только я ее понял. Надо будет исправить А ну-ка в комментариях Напишите ко мне Кто заметил что я сделал не так Как надо было сделать Точнее какая штучка У меня стоит не такая как надо а Давайте немножко Подождем дадим времени ребятам Написать кто угадал кто не угадал а, -а, а тадам, барабанная дробь, и я рассказываю фишку. У меня стоят уменьшательные бомбы до сих пор на костыле. Это очень плохо, потому что м -м, не все уничтоженные мной машины засчитываются мне о -о, в общий, общий зачет, так сказать. В общем, по счетам, по вот этим не все засчитываются. Ну, там как-то, ну, то засчитывается, то не засчитывается. А с другими бомбами разрывными все хорошо, все прекрасно. То есть, бомбы не нужно поменять. Я над этим поработаю, и я думаю, в ближайшие выпуски я их все-таки поменяю. Но пока едем вперед, и уже, уже скоро свершится чудо! Вот оно, свершилось чудо. Первый глюк, мой самый первый глюк. Если честно, я сразу не понял, что делать. Машина просто упала вот так вот. Вперед не едет, просто крутится на месте Я не знаю, что делать А давайте попробуем покувыркаться, нитро набрать А вот, на, назад мы направляемся, все без проблем Бомба бросает, вперед не едет ну, А давайте, э, что же будет, если свалиться? Провалится ли вообще машина? Там шипы или... Ого, свободный полет! Я лечу! Я лечу! Набираю нитро И я его использую Но я не знаю, что делать, что вообще происходит Пальцы вверх, пишите комментарии. Если у кого-то такой глюк уже был, пишите тоже в комментариях. Все, всем пока-пока.